Держитесь там! Держите! Я уже 8 лет в Путин или Зеленский, все-таки, кто вас спасет? Теперь я знаю, как выглядит Джеймс Бонд. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Донецкая Народная Республика. Рад вас приветствовать Я из Ленинградской области Понятно Как у вас там дела? У меня Обстановка Которая случилась В начале Всей этой Как ее называют наши российские власти Военная операция На самом деле это все война Российская агрессия У меня эта обстановка очень сильно напрягла из-за того, что цены подскочили мне стало сложнее жить вот такая обстановка понятно, понял я вас а у меня такая обстановка 81 человек мне передали кормовер из Мордовии насильники, 54 мародеры и 27 так себе вот у меня такая обстановка после вчера был налет, Два урала сожгли и два. Нет, один КАМАЗ сожгли. Транспорт не Теперь ждем, когда транспорт будет. И конвоили будет до Ростова. Вот мы какая обстановка. Держитесь там. Держитесь там. Не понял. Держитесь там. Держимся. Как думаете? Путин или Зеленский, все-таки кто вас спасет из этого говна? Не знаю. Мне не до этого, у меня другие проблемы. Какие у вас в данный момент проблемы? Вот как бы весь конвейер до Мордовии, людей сберечь. Как бы мои охранники кого бы не пристрелили или морду не набили. Вот у меня какие проблемы. О, это не страшно. А и вы СБУК России Вы СБУ не боитесь? Нет, в чем мне бояться? Я уже 8 лет воюю. Если бы боялся, я бы давно убежал. А с кем да вы 8 нет, лет воюю? Я воювал в Анголе, Йеме, в Афганистане и сейчас вот в Донецке. Как я боюсь, буду бояться? Вы Джеймс Бонд. Теперь я знаю, как выглядит Джеймс Бонд. А! Хуйна, ⁇ пту. Так, я выключил на этой фразе, блядь,